Сегодня мы находимся на планете Земля. Привет, друзья! Сегодня мы находимся на планете Земля. На нашем комплексе планета Земля. Он находится на стадии завершения. И сегодня я хочу вам рассказать о наших лайфхаках строительства, о наших нововведениях, о том, как мы подчеркнули экологичный стиль. Друзья, наша крутая фишка. Пойдемте со мной. Для того, чтобы у нас система использования дождевой воды не застаивалась, мы придумали такую крутую штуку, как каскадный водопад под ступенями в доме. Пойдемте покажу, как она работает. Вот значит, входит в дом вода, она уходит наверх, вверх ступеней лестницы, и она стекает под ступенями и вытекает обратно в систему используя дождевой воды. Вот, пойдемте наверх, я как раз покажу, а вот здесь вот под ступенями, сейчас мы ведем монтаж ступеней стеклянных. Вот, под ним будет а, протекать этот ручей. А, через стекло это будет видно все, и будет создаваться такой эффект экологичности, близости к природе. Посмотрите, как у нас светло в подъезде. Друзья, мы придумали такую крутую штуку, как стеклянный прозрачный потолок. Посмотрите небольшую предысторию. Днем видно голубое небо, проплывающие облака, а ночью видно звезды. И посмотрите у нас, как мы закрыли ниши. Такие у нас шкафы. Мы туда спрятали силовые кабеля, слаботочки. Посмотрите еще какие у нас соты. Они из амха и из дерева. Это тоже подчеркивает экологический стиль. Так, нам многие задают вопрос, надежны ли стеклянные ступени. Сейчас я это продемонстрирую. Так, готовы? Раз, два, три. Ну, как вы видите, надежны. Ничего с ними не случилось. Там, кстати, под ним есть еще второй стекло, поэтому надежная конструкция. Можно ходить даже после такого удара. И наша супер крутая задумка, друзья, мы решили облицевать со стороны дороги комплекс вот такими вот камешками, природными камешками, габионами. Это придает эстетичный вид и подчеркивает эко -стиль. Итак, на этом на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И давайте вместе сделаем этот мир лучше.